Привет, друзья! Вы купили вышивальную машину и не знаете с чего начать. Начните с самого простого. Возьмите обычную хлопковую ткань, верхнюю и нижнюю вышивальную нити, отрывной клеевой стабилизатор и попробуйте вышить свой первый дизайн. Прежде чем приступить к вышиванию, подготовьте ткань. Хорошенько прогладьте ее с изнаночной стороны. Затем отрежьте стабилизатор чуть больше размера пялец. Припуск примерно по 2 см с каждой стороны для удобного запяливания. Положите стабилизатор клеевой стороной на изнаночную сторону ткани. И с помощью утюга приклейте стабилизатор. Клевая сторона стабилизатора более гладкая и блестящая. А если вы перепутаете, то война не начнется. Вам придется почистить утюг и больше вы путаться не захотите. Возьмите пяльца, соответствующую размеру выбранного дизайна, ослабьте винт и выньте внутренний обод пялец. Расположите внешний обод пялец на столе держателем к себе. А теперь возьмите ткань. В случае, если ткани много, разместите ее так, чтобы область с наклеенным стабилизатором пришлась на внешний обод пялец, а излишки ткани располагались со стороны держателя. Это обезопасит вас от попадания ткани под пяльца во время вышивания. Прежде чем приступить к запяливанию, совместите маркеры на внешнем и внутреннем ободе. Вот теперь смело можно запяливать ткань маркеры при этом располагаются с одной стороны. Зажав ткань между бодами, аккуратно подтяните ее со всех сторон, так чтобы она не провисала и была натянута как кожа на барабане. Затяните винт. готово. можно перемещаться к машине. Устанавливаем пяльца на машину и расправляем ткань с внешней стороны держателя. Загружаем встроенный дизайн и запускаем вышивание. Ну вот, вышивка окончена. Вынимаем пяльцы из держателя, ткань из пялец. И теперь нам предстоит удалить стабилизатор с изнаночной стороны изделия. Обратите внимание, что в нашем дизайне слишком много строчек. Обрывать стабилизатор между ними надо аккуратно. В большинстве случаев, если плотность ткани позволяет и нет необходимости удалять стабилизатор полностью до стирки, я оставлю мелкие кусочки между вышивкой. При первой же стирке они самоудалятся. Если же стабилизатор просвечивает с лицевой стороны или мне нужно отдавать изделие заказчику, то либо я займусь кропотливой работой, либо вышлю подобный дизайн на водорастворимом нетканном материале. Но это совсем другая история и в ближайшее время я покажу процесс. Всем удачной вышивки!